Наша партия, лайки и нотита. Когда она войдет в парламент и в Европарламент, обещает вернуть помощь в размере 360 евро всем, у кого ее отняли, всем беззащитным грекам, соотечественникам. Это будет по-человечески.